Скажи что-то на камеру. Ну что, друзья, вчера не сработал наш мессенджер, потому что по внутренним э, причинам. Сегодня, смотрите, хороший интернет, все работает. Вот наша видеотрансляция, смотрите. Видите там, что происходит? Это все лайф, это наш собственный криптомессенджер с видеосвязи. Посмотрите вот здесь, Ad User. Это можно будет делать видеоконференции. Понимаете, это будет просто сенсация. Еще видео на немецком. Окей, schaut bitte alle her, wir sind jetzt gerade, endlich haben wir ein gutes Internet und das Ding ist, <lacht> funktioniert wunderbar. das? Live. Das ist unser Messenger. Ja, Crypto-Messenger, das wird die Branche einfach revolutionieren. Ja? <lacht> Danke.